Привет, друзья! Это снова я, книжка-развивашка. Давайте-ка мы вместе с вами повторим алфавит. На этот раз он будет необычный, и слова в нем будут на тему «Музыкальные инструменты». Буква А, арфа. Арфа. Буква Б. Барабан. Барабан. Буква В. Валторна. Валторна на Буква Г Гитара Ра буква Д аккордеон аккордеон буква е тарелка. та Буква Ё. Дирижерская палочка. Дирижер – это глава оркестра, большой группы музыкантов, играющие вместе на разных инструментах. С помощью палочки дирижер задает правильный ритм. Буква Ж. Банжо. ПАНДЖО Буква З СИНТЕЗАТОР СИНТЕЗАТОР Буква И КСИЛОФОН И Буква И краткая балалайка. Балалайка. Буква К кларнет. ЛАРНЕТ Буква Л – ЛОЖКИ ЛОЖКИ Буква М – МАРАКАСЫ Маракасы. Буква Н. Саксофон. Саксофон. Буква О. Бонго. Бон Го, Буква П. Пианино. Пианино. Буква Р. Рейнстик. Рейнстик. Буква С. Скрипка. Скрипка. Буква Т. Труба. Труба. Буква У. Укулеле. Укулеле. Буква F. Флейта. Лей Та буква Ха хлопушка хлопушка, буква С Цитра. тра буква че виолончель виолончель -а буква ша погремушка Погремушка, буква Щ, трещотка, трещотка, буква Твердый знак, подъезд, подъезд Излюбленное гитаристами место Сейчас уже редко, но можно услышать Мини-концерты под окном поздно летним вечерком Буква И Волынка лымка буква мягкий знак треугольник Треугольник буква Э электрогитара Электро, гитара, буква Ю, лютня, лютня, буква Я, рояль. вот и подошел к концу алфавит повторяйте его почаще и подписывайтесь ставьте лайк если вам понравился этот ролик до новых встреч друзья пока пока